Да, это я. Ну хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс. Да-да. Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Сейчас, сейчас твоя очередь. Давай с другого боку. Нет, нет, нет. Подними выше. Шею выше подними. Так, все, поворачиваемся. Так, сейчас. Так, живот, под мышкой. О! Давай! Хорошо пошла! Сейчас я буду водой брызгать. Ладно, закрой. Закрой глазки. Так, она горячая, осторожно. Все, готов? Давай, братан, быстро, быстро, быстро. Не стой. Давай, давай, давай. Так, так я тоже себя. Ты не думаешь, что я в полотенце слетела. На улице такая погода классная. Все, бегом, бегом, бегом, бегом. Бурти, забегай быстрее, холодно. О, вы смеете, нет. Сейчас еще поддадим. Держи хвост, убой, матроскин. Так. Ну ты пей, пей, я тебе ведро поставил. Теперь хороший отходняк. Опа, парились.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 Субтитры <laughs>